Поставим вертикально-стеклянную пластину ОО', которая выполняет в данном опыте роль зеркала. Расположим перед пластиной карандаш АБ. в стекле увидим изображение карандаша А'Б'. Возьмем другой такой же карандаш и поставим его за стеклом. Будем передвигать этот карандаш до тех пор, пока он не совпадет с изображением первого карандаша. Отметим положение карандашей и стекла, измерив расстояние между каждым карандашом и стеклом. Из проделанного опыта можно сделать следующие выводы. Плоское зеркало дает прямое изображение предмета. Изображение предмета имеет те же размеры, что и предмет. Расстояние от предмета до зеркала равно расстоянию от зеркала до изображения говорят, что предмет и его изображение симметричны относительно зеркала.